Жить славяне! Леди повели я её русские мужи. С молодым стрелком мы гнали были Мать медведица, путь мне укажи. Буря злобная, страшными коршунами не кружи. С неба знак подалось, святый Боже, Нам мы будем жить! Будем жить! С неба знак подалось, святый Боже, Нам и будем жить! Будем жить! Она кормила дедей гавочи ягоды, А в парусах её ленты Где ищет ты, а за что усы? Тыки буря унязлованная, страшными квартшунами не кружи, нее, нее. С неба знак подал и святые боже, нам и будем жить, будем жить, с неба Будем жить, будем жить а На круге ладьи голова коня А посреди ее мед и сабуля По морю идем, мы без оляня А молодой нас русская Нам не выгоршу на не кружи, выяви. Снебо знак подал и Боже, Божией Наме, будем жить, будем жить. Снебо знак подал и Боже, Божией Наме, будем жить, будем жить. Yeah До новых встреч, РУС! Будьте здоровы!